И всем привет, ребята! Это Супер, с вами я, Суперсоник, и мы сегодня играем в безумие проект Nexus. Эпизод 1.5 Ground Zero. О, доктор Кристоф. Кристоф? Класная имичко. Так, опухоль. Это ч чё такое? Ч, держите, пацаны? А. Так, не сиди, сиди, сиди, сейчас Твою мать. Твою мать, нас его заразили, чёрт! Блин, а. А! Чрт! А-а-а! А-а-а! А-а-а! Блин, меня сожрали ва! <плёв> А-а-а! Я убью тебя! Да, блин, да убери ты свое оружие, блин! Тебя сейчас поймают! Блин, это сложно! Фух. Это будет намного сложнее, чем я думал. Наверное, эпизод будет очень интересным. Поэтому приступим. Если я еще раз умру, то все, игра Тихо, тихо, тихо. Да пошли вы все. Черт, тебя укусили, блин. Берегись! Черт, не держись. Тебя не укусили. Отлично. Так. еще один. Черт еще один Никол. Откуда он здесь вообще? А, тихо. Пацан, сиди здесь, если ч. Своди. Как тебя не укусили блин? Да блин, здесь только кроме бит больше ничего нет. Ах, тихо! Тух, пух. это использовать ты что творишь псих предатель ты предатель блин, скотина на вы предатель да пошли вся на на на на на на на все еще один они нас спрятают предатель ладно Потом тихо, тихо, тихо, тихо. Фух. -мо. Давайте пойдм. Чрт, тихо. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Тихо. тихо, тихо, тихо, тихо. А -а -а. Давайте сюда пойдем. Я вас им будут трогать вообще, ребят, ничего. Я же вас не могу видеть. Вот по моему уже все. Господи, а ч это? Богодится, Тот червик-то, а? Из-за а? тебя от. Чрт! Да сколько их тут? Чрт! Фух! Отбился. Надо менять оружие немедленно. Вот достаточно хорошую. Так, я думаю, что вместо этого можно использовать дрэбаш. Ну чё дольче милюк? Я дольче милюк. Вам всем понятно? Никто кроме дольче милка меня не называет. Чёрт. Ес. Yes. Аж в голову пал. Да. Ah. Блин, патронов больше нет, придется отбиваться. Иди туда. Ну что, в бой! Ещё один. Тут их много. Фух, да. Это, конечно, не просто. Так же, пистолеты убоят. Чё у тебя в руке? еще битва Черт. блин я убил докторов я чуть помогу докторов убивать? Ну, культа, так мне надо то что-нибудь. так выстрелив Деоканал. Деоканал. Все. так надо снарядиться так заходим в здание а это еще кто? Так. Ну хорошо, что пока сражение еще не началось. Тихо. Так, спокуха. Спакуха, спокуха. Так. Итак, у нас еще еще? Нет, Блин, я не могу использовать терминал. Ладно, пойдет Так, всем тихо. Кто пожалуется тому хуна? у меня? Кажуть, понял. Они Не загружен еще тут, блин. Самое главное, чтобы он не мог победить. Походу это главный. А Вот это я оставлю себе, так. Все отлично. Стоять! Я, я своих стреляю. А что еще? Еще? Серьезно? Еще? А все уже. Так, перезарядка. Так, окей. А -а так, все отлично. Воно кого у нас сейчас. Мы пойдем. На, на на на на. Вот так вот много так. Вот так много. А это еще кто? Новый персон? Неплохо. Еще? обалдеть, Ой, мне еще было Это сложнее, чем я думала, Все есть, ванили. На. Вс. Ах! так, в эту комнату зайти нельзя, значит, пойдем Ну, Вы вс угол жте в. Порежу на мясо, помню. Ай, все. О, у то, что надо. Тумба! Выиграли в боксе. Ты зачем мне этот затупленный нож? Так только один магаз есть. Окей. Это что такое? Что там произошло? А, это что такое? А а а. Фух. а, а, а! А, это что такое? Это что за ник? Два чертовских никера. Что-то новое. Я башлю его все! А тут их много. Что вам всем надо от меня? Это, блин, жестко будет сейчас. Ах. Черт! Ты хочешь от меня? Только один магаз всего лишь, блин. Фух. Ты да еще одни блин. Вам что больше заняться нечем? Получать пощам всем. Еще один термин. Черт! Нет, нет, нет, прошу тебя! придется отбиваться! Давай! Отпусти, блин! Отпусти! Я с тебя все мозги буду, ты понял меня? Все. Хочу больше, там никого не было. Да, в смысле. Хотя у меня есть идея. Молоток быстрее, да блин, молоток. Я вот всех порежу на мясо. Мясо! Чувствуешь это запах, а? А? Чувствуешь? А, отлично. Да блин. Чёрт, а А что? Что это? Что это такое? А! А! Оба психика пошли мы все... Убил все. А. Еще немного. Че сейчас еще пойдет? Вот он. Блять, я снял. А. а. а. Вали нафиг. Иди нафиг. А. Да что это такое? Блин, вставай. Мне хватит. Да как вы тебя нас... Да не двигайся, ты, блин. Вс ⁇ Мам вс ⁇ ухану. На... Ого. Ах. Контроли. Ну, кто следующий из Оу, еее. Оу, Я надо вас! Прикройся! Прикройся, сказал. Да, отлично. О, да. Ах, я зачем его это, если могу взять еще и вот это вот? И сейчас начнется снова мой дан. Фух, это просто жесть, ребята. Счет, еще одни, блин! Как они сюда попали? Ах. Чувствуешь этот запах, да? Чувствуешь? Фух, отлично. Надеюсь, больше никого. Фух, надеюсь, больше никого не ну, попадется. Ну вот такое... Что? О, блин, блин, блин, тихо-тихо-тихо. Стильный американский прикид. Аа, это ты, это... Ова, ова, я догло. Аа! Я с уж-то из... А, а схавай пулю, и тут тоже. Да, блин. Я сейчас умру! А! А! А! А! А! Ух! Кия! Кия! Кия! Ну давайте убейте меня! Вот двадцать раз! Тресни меня! Вс. Где нормальная оружие. Отчёрт, отчёрт, отчёрт, отчёрт, отчёрт, блин! А! Блин, нет, нет, нет, нет, блин! Да, да я тебя убью, блин! Нет, а! Нет, нет, нет, блин! Твою мать, поиграю! Ну что? Ну давайте. Да блин, ты чё как меня поймал? Да уморись ты! отстань! ай блин да как ты меня пнул? еще раз пнешь я тебя убью бой у меня вот. ай все вам всем крыльпец ты тоже играл пощады все пощада больше невозможно вам всем я вас всех убивать буду еще одни вам что нет чем заняться что ли а? это что такое Все, всем кончи. Блин, только не он! Блин, чёрт! Пошёл, во. Да. А. Ну, получать и не. Да пошли вы все! Быстрее! Задохните! Ну все. Гера, ха-ха-ха. Пацаны, давайте просто говоримся, окей, окей. Все, замолчали. А, отлично. Вот это то, что мне надо. Вот вам чем надо лечиться. Ха -ха. Нападайте на меня, давайте. Нападайте своими виноградами. Все, уровень пройден. Ура! А -а -а. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. А -а -а, скоро будет финал этой игры. Всем пока-пока.